Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на вторую половину июня 2021 года. Сегодня мы работаем с новой колодой, она называется колода Музы, очень яркие, красивые карты. Давайте посмотрим, что у нас под колодой. Шестерка мечей. Ну что ж, карта, когда мы оставляем что-то на, на одном берегу и двигаемся к другому берегу. Либо это метафорически, либо это на самом деле. Кто-то, может быть, переезжает, оставляет на этом берегу все то, что уже отслужило себе, вам, и двигается к другому берегу, берегу счастья. Там вы будете, будете строить свое счастье. Либо это, это может быть работа, может быть, вы уйдете с работы со старой, и как бы у вас уже есть новое место, куда вы, к которому вы стремитесь. Может быть, вы даже дорабатываете последние дни. Кто-то может переехать, переехать в другую страну, в другой город, в другой, в другой регион, пересечь вот эту вот реку жизни. Может быть, даже вы, ваше новое жилье будет там, где есть вода, водоем какой-то. Что еще это может быть? Это, может быть, можно уйти из отношений, кстати, потому что отношения отжили себя, то есть закончились. Оставляем все, что отжило себя на этом берегу и двигаемся в будущее. Будущее будет прекрасно, потому что по этой карте мы стремимся к счастливому берегу. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным вашим раскладом. Тема двух последних недель июня для вас «Восьмерка мечей». Предпоследняя неделя – карта Дьявола, карта Императора, тройка кубков и карта Мира. Последняя неделя – июня, и у вас двойка мечей, тройка посохов, карта Верховной Жрицы и Колесо Фортуны. Ух ты! Ну, вообще очень много старших арканов. В общем-то, это две последние недели июня, половина месяца, но я думаю, что это более такой значительный расклад у вас получился, потому что раз, два, три, четыре, пять, пять карт, они а все старшие арканы. Ну, давайте начнем с темы. Тема Восьмерка Мечей. Восьмерка Мечей обычно говорит о том, что мы как бы не видим выхода. Даже на этой карте видно, что у нее закрыты глаза. То есть мы не выйдем выхода из ситуации, мы чувствуем, что мы как будто бы загнаны в угол, хотя на самом деле э, проход открыт, то есть, есть нету безвыходных ситуаций, просто, э, может быть, мы не знаем, как выйти из этой ситуации, у нас нет достаточной информации, либо мы, в общем-то, Знаем, но нам не очень нравится, то есть мы даже себе не хотим признаться. Например, часто мы э, понимаем, что отношения не работают, и вы чувствуете, что, например, ну, может быть, вы зависите материально от этого человека, у вас дети, может быть, зависите, э, нет, нет, где, друг, нет другого места, где жить, и вы начинаете вот это вот, понимаете умом, что уходить надо, Начинается вот это вот: да, но, да-но, вот это да-но, вот это в голове крутится да, уйти, но что делать с деньгами, что делать с жильем, что делать с детьми, все вот это вот. Хотя, в общем-то, все вопросы решимы. Просто решение, вы его знаете, и оно вам не нравится. Но что в, этом, в данном случае, как снять эту повязку с глаз, чтобы увидеть, что проход открыт? У каждого по-разному. Но тут совет, совет мудрого человека, кого-то постарше, либо профессионала кого-то, кому-то нужно к адвокату, кому-то нужно к психологу, кому-то, может быть, нужен какой-то даже специалист, может быть, заплатить надо за консультацию, чтобы вам как-то помогли Увидеть, то есть снять с ваших глаз вот эту повязку, чтобы вы видели, что можно двигаться вперед. Нет никаких преград, в общем-то, на вашем пути. Два старших аркана у вас, первые две карты. Карта дьявола, карта императора. Карты давайте по очереди. Карта дьявола, это старший аркан, представляет знак зодиака козерогов. Кто-то из козерогов может быть очень важен для вас. Но карта дьявола еще всегда говорит о том, что когда мы знаете, переходим за черту баланса, то есть работать, например, это хорошо, но как только мы переходим черту работы, то есть трудоголик, Превращаемся в трудоголика. Вот этот вот баланс, он нарушен. То есть хорошо, приятно сидеть с друзьями, может быть, или с подругами, пить к стакан вина, э, наслаждаться как бы, компанией. Но как только это, вот этот баланс нарушен и все дело как бы только в вине, то тогда это алкоголизм, тогда это карта дьявола. То есть хорошо тоже ходить по магазинам замечательно, но когда мы все деньги там оставляем, это уже тогда тоже. Ненормально. Все, даже знаете, зацикленность на материалах, Козероги это очень такая материальная карта. Они очень сконцентрированы на том чтобы сфокусированы на том чтобы добиться каких-то материальных материального благосостояния вообще все земные знаки направлены но они по-разному каждый из них по-разному девы тельцы козероги но вот козероги они очень целеустремленные на материальных ресурсах и может быть это тоже переходит за черту баланса вот этого излишне заинтересованные в материальных ресурсах, понимаете. И карта императора тут же рядом. Старший аркан представляет знак зодиака Овнов. Карта позыв. Если у вас на самом деле есть где-то вы переступили вот эту вот черту баланса, то карта говорит вам, что надо брать жизнь под контроль, свою жизнь под контроль. То есть брать эти Карта очень похожа на карту колесницы всегда, когда он держит вожье то есть направляет свою колесницу, но ну и тут вот карта контроля, надо контролировать ситуацию самому, надо контролировать свою жизнь самому, если какие-то на самом деле есть проблемы, к чему-то пристрастия какие-то нездоровые, к чему бы они не были, то вот как бы карта императора говорит, надо взять свою волю в руки, значит, контроль. Ну, а еще карта императора, вот эта карта Овна, но еще вдобавок это карта человека статусного. Человека, который вот любит все контролировать. И тут, кстати, карта дьявола тоже может подходить. Может быть, излишний контроль. Вы больны вот этим. Вот бывает такое, что человек вот любит все контролировать, все под его контролем. Это тоже приносит... Разрушает, разрушает отношения, когда нету свободы у другого человека. Ну, вот контроль может быть, человек статусный, человек может быть власть какая-то. Тут не столько деньги, сколько власть. Нажимать на правильные кнопки может быть как бы. Нужный, вот когда говорят «нужный человек, кому можно обратиться», вот это вот карта императора. Иногда карта императора говорит о, о, о пожилом человеке в семье, главе семьи, может быть, отец, может быть, дед какой-то, который вот глава семьи, у которого, к которому всегда все обращаются за советом, может быть, или за помощью, что-то в этой области. Но тут вот, кстати, еще, может быть, политик человек, может быть, работает в какой-то такой, должность у него высокая, может быть, глава компании какой-то. Ну, в общем-то, кроме как вот эта карта дьявола как бы вносит какой-то такой вот, ну, не хочется сказать негативный, но какой-то вот есть подоплек, что ли, вот во всей этой истории. Но дальше ваши все карты, они, конечно, замечательные. Карта дьявола и карта восьмерка мечей, скорее всего, больше. Я не вижу выхода из этой ситуации. Я под контролем, может быть, тоже может быть. Я в, во власти. Карта дьявола – это еще цепи. Я во власти этого человека. Он полностью меня контролирует. Я думаю, что освободитесь вы от этой власти. Кстати, очень созвучно с этим, с такой интерпретацией карты Шестерка мечей. Я оставляю все это на этом берегу и ухожу: ухожу, уезжаю, улетаю туда, где мне будет хорошо. Кстати, к счастью, к своему. И тут же у вас карта мира успешное завершение какой-то ситуации или какого-то процесса, какого-то, может быть, вашего трансформации даже вашей какой-то. И тройка кубков. Тройка кубков – замечательная карта. Это карта, знаете, празднования с друзьями, с близкими. Если вы женщина, значит, с вами подружками встретитесь, хорошо проведете время. Может быть, наоборот, это ваша группа поддержки. Которые вас полностью поддерживают, помогают, может быть, душевно помогают как-то. Не обязательно это должно быть материально помогать. Душевно поддерживают. И вообще хорошо провести время с близкими друзьями вот по этой карте. Еще можно знаете, отметить что-то успешное. Например, потому что традиционный в традиционной колоде тройка кубков – это праздник сбора урожая. В сентябре они собрали урожай, вот тогда они только могут расслабиться и как бы, как бы организовать вот этот праздник. Так и тут, по этой карте, может быть, вы достигли чего-то, и теперь вот вам пора пришла праздновать. А есть чего праздновать для кого-то, кстати? Вот эта вот карта мира, как я уже говорил, успешное завершение процесса. Кто-то, может быть, закончил институт университет, курсы какие-то, повышение квалификации. Теперь у вас вот это вот завершение. Теперь идет дальше расширение. Расширение вашей карьеры, расширение вашей работы, вашего бизнеса. Это еще карта всего зарубежного, это связи с зарубежными странами, может быть, кто-то из вас успешно завершил процесс получения документов, паспортов, виз на выезд, может быть, почему я все как бы про выезд, потому что шестерка мечей, может быть, переезд выезд куда-то. Это могут быть просто путешествия по миру для кого-то, для кого-то это могут быть деловые связи, деловые поездки, командировки, может быть, зарубежные, может быть, даже если у вас свой бизнес, это зарубежные партнеры, товары, может быть, зарубеж, или у вас к вам могут быть что-то посылать из зарубежа, тоже вот такой вот. Замечательная карта, самая последняя карта в череде старших арканов, вот это вот она и говорит об успешном завершении чего-то. Последняя неделя июня у вас созвучена с восьмеркой мечей, это двойка мечей, которая говорит о том, что я боюсь принять решение, я никак не могу решиться на него. Все очень в том же плане, что глаза тоже закрыты, что тут, что тут, я пока до сих пор так и не решил, я не знаю. Страх. Но я не думаю, что вы долго будете бояться. Посмотрите, какие карты у вас. Во-первых, карта, давайте вот я все-таки так вот, вот таким. Двойка мечей, карта Верховной Жрицы. А карта Верховной Жрицы, это говорит вам послание такое, доверяй себе. То есть, да, хорошо послушать советчиков, я не знаю, всяких специалистов и все остальное. Но ведь никто, вы эксперт, эксперт своей жизни. Никто лучше вас не знает всю вашу ситуацию, всю вашу жизнь, всю вашу подноготную. Поэтому вот эта карта Верховной Жрецы говорит: Доверяй себе, доверяй своей интуиции. Вот когда принимаете это решение, как бы страшно не было, как бы вы не боялись каких наделать каких-то ошибок, может быть, даже непоправимых, то карта Верховной Жрицы говорит доверяй себе. Доверяй своему шестому чувству, доверяй свое, слушай свое сердце, слушай свою душу. Вот так вот. И тут же рядышком у нас карта тройка посохов, карта расширения. Опять-таки, знаете, расширение плане, кто-то, может быть, решается на выезд, боится, но решается на выезд, может быть, именно... Э или расширяет свой бизнес, может быть, именно за границей или куда-то, потому что тройка посохов – это тоже расширение, то есть, когда мы посылаем свои корабли куда-то с товаром и ждем, то есть, может быть, куда-то в э, дальние страны, и мы ждем, или мы хотим расширить свой бизнес, например, э, куда-то в другие страны. И получать прибыль какую-то. Вот-вот прибыль должна прийти по этой карте «Тройка посохов». Кстати, по отношениям «Тройка посохов» иногда говорит, что либо вы, если вы в отношениях, может быть, ваши отношения перейдут на следующий уровень, либо, если вас двое, может стать трое, кстати. Кстати. Ну и вот тут последняя ваша карта замечательная. Ну давайте еще раз вот про Верховную Жрицу. Она, конечно, как я вам говорила, поддерживает вас, говорит вам, доверяя себе, доверяя своей интуиции. Но это еще очень такая эзотерическая карта. Карта эзотерика, таро астрология. Либо вы, может быть, хотите, чтобы вас кто-то поддержал, и вы, может быть, сходите, чтобы вам посмотрели на картах, посмотрели вашу натальную карту карту, или на карту на будущее астрологическую, либо вот вам нужен эзотери кто-то, либо вы, может быть, займетесь этим, вот по этой карте тоже может быть такая духовная карта. Еще карта, кстати, говорит вам не торопиться, потому что Верховная жрица, она очень спокойно сидит и никуда не торопится, не двигается вообще, карта без движения, то есть, может быть, и не нужно сейчас пока торопиться, потому что колесо ваше вот-вот завертится, рядом с ней колесо фортуны, сама судьба все разрешит, сама судьба все поставит на место». Вы вот в данный момент на колесе, посмотрите, как ей комфортно, как и она даже на высоких каблуках на, этом, на этой колоде, в этой колоде сидит очень комфортно <laughs> на колесе. Но когда колесо начинает разворачиваться, и мы уже под колесом, вот тогда мы с него просто сваливаемся. То есть вот сейчас у вас такой момент, когда надо ловить вот эту вот, ловить эту фортуну за хвост, как говорят, то есть... Пользуйтесь моментом, планируйте на этот период что-то. У вас все будет с легкостью получаться. Либо сама судьба, знаете, вот развернет это колесо для вас. Тут вы, я переживаю, я боюсь. Тут у нас, я не знаю, как все вообще получится, не получится. Но судьба сама все расставит все точки над «и» для вас. И все у вас получится Вот по колесу фортуны. Давайте еще посмотрим, что добавят карты Ленорман к этому раскладу. Карта моста. Карта гроб. Ну как незнаменательное. Вы знаете, прям вот вам интерпретация карты шестерки мечей, когда мы оставляем на одну берегу все то, что уже не служит нам, отмерло, и двигаемся, пересекаем моря, пересекаем реки, может быть, переплываем, перелетаем куда-то, куда-то кто-то точно переезжает, уезжает куда-то, то есть мосты вы наводите, мосты – это связь у нас, связь одного берега с другим, одного человека с другим, может быть, вы переезжайте к кому-то, вот эта вот связь у вас. Ну, замечательно, замечательно, прям вот как бы в тему. Давайте посмотрим, что добавят нам романтические ангелы про любовь. Страсть. Ну, вы знаете, кстати, карта дьявола – это еще и тоже карта страсти, такой сексуального притяжения, когда вот физического притяжения, сексуальности сильные очень, когда отношения прям вот, знаете, именно на сексуальности построены. Так что, может быть, и так тоже трактовать ваш расклад. Давайте посмотрим, что добавит нам оракул мудрости. Встать в позу. Ну, кто-то в позе. Вы знаете, бывает, мы принимаем такую позу и никак не хотим от нее отступить, поэтому постарайтесь быть более гибкими вот по этой карте. То есть не надо э, вставать в какие-то позы, потому что это все манипуляция, психологическая манипуляция. Она тоже ничего хорошего не приносит. Все лучше, когда мы более гибки, когда мы все обсуждаем, когда мы все выносим. На обсуждение все свои какие-то чем мы недовольны чего мы хотим чего мы не хотим и а вот вставать вот в такую позу в какую-то я принцесса или я принц король это тоже ни к чему хорошему не приведет ну и ваша сакральная чакра это карта э, простите это чакра э, вот этой вот силы воли это солнечного сплетения она это вся наша сила Душевная, духовная спила, сила, она как раз вот тут вот и собрана. Очень хорошая карта для вас. Как бы полагайтесь на свою силу воли или соберите свою силу воли в кулак, мои дорогие. Она вам пригодится в этот период. но замечательная карта, очень интересный расклад. Знаете, очень такой... Многогранные, много разной информации, много всяких каких-то поворотов судьбы, я бы даже сказала, разных возможностей, разной интерпретации вашего расклада. Мне было интересно. Надеюсь, и вам тоже. Если вы первый раз на моем канале, то, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.